Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Оладьи на завтрак – это классика. Что может быть проще и вкуснее? Я последнее время подсела на японские панкейки, до чего они легкие, пышные и невесомые. Хороши и с сиропом, и с вареньем, и со сгущенным молоком. И готовятся они совсем несложно. Нужно отделить желтки от белков. Из этого количества теста у меня получается 10 пышнейших панкейков. К желткам добавить молоко и муку, перемешать. Немного подсолить. Далее белки. Влить немного лимонного сока. На малых оборотах начинаем их взбивать, постепенно добавляя сахар и увеличивая обороты. Как только белки держат форму, отключаем миксер и соединяем взбитые белки с желтковой массой. Добавляем их постепенно и аккуратными движениями замешиваем тесто, легкое как облачко. Далее я перекладываю тесто в кондитерский рукав. Так легче отсаживать панкейки. Но делать это можно просто и ложкой. В сковороду налить немного растительного масла. Убрать излишки. Как только сковорода хорошо разогреется, отсаживаю панкейки. Делаю это в два приема. Наливаю в сковороду немного воды и накрываю крышкой. На огне меньше среднего с каждой стороны панкейки готовятся около 5 минут. Переворачивать аккуратно, как следует отклеив панкейк от поверхности сковороды. Залить еще ложку воды и под крышку снова на 5 минут. Готовность проверяем с боков, если ничего не липнет на пальце, значит панкейк готов. Такие панкейки почти не опадают остаются пышными и пористыми. Какие оладьи или панкейки без сливочного масла? Щедро смазываю их и поливаю фруктовым сиропом. Я желаю вам приятного завтрака или просто чаепития. И говорю, бон аппетит и абьянту!